Дорогой подписчик, не перематывай, смотри все от начала до конца. Здравствуйте, уважаемые. Давненько, давненько не было Ивана, поэтому что? что? Ну вот, очередная серия. Очередная серия. У, у Ильи не показывает ни спиртомер, ни виномер. Чтобы жена не попила. Нет, нет, что же. А поэтому не показывает, да, что, нет, что, что нет. Нет. Ты не прав. Пробуем сливу еще. Не, не, ты не прав, Борис. Борис, ты не прав. Ты говоришь бабушкин самого надела, дедушка? Ну, в смысле, дедушка, мужчина, э, примерно э, до 40, короче, где -то. Ну, обычно, обычно да, блядь, бабки от детка вплячут нахуй. Детки гонят, а бабки пляжут у них на хранение всегда все дают. <соспит> Кто, блядь, дом управ-то? же всегда в основном. Ну, есть в этом что-то. Короче, какая-то логика в этом есть. Как может... это называется это? профессия, какая-то? Экономки Экономки, да. да. да. Блин, баловый да. будет, разбавился. Ну, знаешь, эту первую дал, обещал, ну, как подгост, а вторую уже за деньги. Хочешь 50, 50 бесплатно не будет. Угу. Я тебя допомнил. Понравился товар? Обращайся. Да. Следующая тоже уже за деньги, с другим градусом и с другим настроением. Как эти барги всегда грабят? Кто-то знает, кто знает. Ну, в общем, нет, а в целом хорошо, он 38 приятно. У меня из Кедрового на канале был только Сибитер. Кстати, ролик вот здесь, в описании Кедрового ну, производственный. ну, грубее был. Ну, у Сибитера тоже много, там ничего -то, неплохих плохих таких цветных. Их 8 видов. Мало спать обычно. так вот Там ягоды вот эти сиропы вот это вот все перекрывают, а здесь вот, ну как бы, и у того, но тут жестче даже, чем это самовой. Я вот прикинь, я уже не требуется запустить. Хотя хочется. Потому что тело тут прям 72, Здесь 72, а там 28, 28, И соточку, соточку сразу. все 100 потом, Какое-то состояние недвижимости. Я слышал только что волка калорийно, все больше не знаю. Да, это хуйня, с тобой не раз уже это проходило. Что это? в среднем на 100 мл. то есть бутылки, бутылки мл. Ну, по картошке 60. Не так уж, это не так, потому что там не только углеводы, там нет белков и жиров. А чему там просто резко? Вот Сивухи есть, там В алкоголь есть, пив там, скорее всего, есть еще и сахар это больше углеводов. Челющие, которые работают в газике, которые покупают шампанское, стой, пачка. О, смотри, опять, уже на стоп, ты закрытые бутылки не Обычно это уже под конец одинокого обзора происходит. Ух ты! Улетает это вообще замечательно, Холодненько, потому что. А если бы было бы то мы бы с жопу не подняли бы свою. После третьей, наверное, уже. Курить! Здоровье вредить! Тут пепельницу уже просто. Это вон Викторовная есть. Подобно. Для инвалидов, пта. Давай, пока что на самом деле. И по итогу где-то. Ну и проснул, проспал после все двух без сна, всего чуть меньше 4. Вы просто блядь, что не заснуть дальше, вроде проспал, покурил, блядь, бля, я ни туда, ни сюда. Тривожное суставое. Да, пошел, суку, пожрал, блядь, такой. Нет, такой то, такой, такой, такой, такой прилек. И на, нашел всех и ее, и ее родственников через это а, ВКонтакте. У нее страница закрытая, там всего лишь 20 друзей в ВКонтакте. Ну, то есть она, по сути, права была. То есть не, не угола, она говорит, я в контакте не сижу. А там бывает, ну там. То есть я зашел в 6 утра, она до этого была, по-моему, там что-то в 1-23 с чем-то. Потом, когда я... Проело, мало ли напишешь, что проело. Не-не-не. В WhatsApp -то мы нормально общаемся. То есть, ну, то есть такой код. Ну тоже странная хуйня. Если я тебе ВКонтакте не дам. Говорят, как это вопрос. Гля, давай сейчас поменяемся. Ну? Пертомер. Я Ивана называла. Давай попробуем определить все-таки крепость. Насыщенный вкус. Он короче. Берет жекар. Он брал водку эту... из канистры. Ну то есть он покупал, которая белуга, по-моему, на ней на пробке написано. В ты веришь это? Да, мне не надо верить, я верю вот в то, что у меня здесь, по итогу. но в то, что там написано, понятное дело. Короче, там спирт завода белуга, разбавленный до состояния, и пробка просто была с такой же канистрой. Вот так меня это устраивает. Это канистра просто попалась. Да, да. Но пробка-то все равно же бронтированная. Совпала. Короче, вот этот вот, оттуда он берет водку такую и на ней настаивает. Здесь что? Он животку, насколько я знаю, и не проверял. Нет, я когда впитываю все равно через Я когда Сивуху и отдают э, сок свой, и отдают сладость. А у еще 300 грамм этого э, сахара, и не Но до этого мы дойдем. Мы до этого дойдем, мы соединим и определим, насколько насколько нам вообще на все похуй. Паролик. уйдем от темы. Я что вспомнил-то. Я последний раз был в каком-то баре или ресторане. Это 3 декабря, недалеко от проспекта Большевиков, находится этот... Бирбар. Бирбар. А, Бирхаус. Бирхаус. В него зашел. Короче, у меня было два часа, по-моему, или даже два с половиной до начала концерта. Да, я ехал на концерт группы звери, у меня было два с половиной часа, я так, ну, примерно прикидываю дорогу. А я в ночь перед этим снимал это обзор. Я думаю, ну надо как-то освежиться, ты что душка что ли виду въебать? Нет, не видит. За это думал пожар нефигенно, блядь. Нет, ну я думал, просто въебать бокали еще пивчили за чанку. Нет, мне вроде как бы вроде все вышло за это за предыдущие часы. Но все равно организм что-то просит, каких-то изменений там в легкой форме Ну, макалки в калии, а мозг. Нет. Алкоголь нет. бабу, да. Сидел и думал, блин. Да. блин Где нет. сегодня моих нет? Ну, вот. ну и в итоге захожу, а прикинь, захожу, а меня не обсасывают, Ну то есть вообще, захожу и сажусь за стол перед баром. Хуя. я в одежде? Как минимум? Бля. Я повезло, не пустили бы. Я ну, как минимум, да. Вот, и это, захожу. Сажусь на столе перед перебавим, говорю, блядь, бля, а я. я что? Э, пс, э! Я у парламен спрашиваю, а что, где меню? Он говорит, да вот там на столе. Тут кур-код, на лепли, такой, нихуя, ты охуел, То есть мне. Я говорю, Wi-Fi дай, чтобы я, блядь, считал, блядь, я Тот говорит, я не помню пароль, я такой ты ебанулся, блядь. Просто ушел, обиделся, нахуй. За хуйный бар такой, где. Да ну, ему вообще похуй. Я так раз зашел с бабу пожар В итальянскую пиццерию нахуй ну, Вот не думал, что пицца может столько стоить там под вообще нахуй. Кофе вообще попить тоже там проебаться 15 минут надо было, принес и да, нам пиццу-пиццу, да почаю, да, по кофе, нахуй наказали ебать, нахуй там по хорошо, что да ну нахуй. Там пицу, наверное, все-таки, ну, 30 сантиметров, я б, вон, ну, побольше тарелки вот так. Знаешь, что такое 30, на... 30 сантиметров, так, блядь, ну... Я в душе бывал. Я видел в душе 30 сантиметров. Это оставим 300, и, Так 30 оставим там, а у зоре вашему в этом. Здесь не об этом. Я тебе говорю, что блядь, ну я мог тогда с чиной бургерную сесть просто нахуй, пожарить там, блядь. На тебе полтора косаря пожраться, потом сказать, да нахуй, я таким мою домой спать пойду, блядь. Просто вот так вот. Мы кое-как это корки догрызли вот эти вот, блядь. Даже есть ее не хотелось, она настолько вот, блядь. <связывая> так, <связывая> пицца, блядь. А, я, я а пицца. Не пицца, хадба, какой-то, как-то тоже итальянский какой -то. Пицца, блада, пица, да. Там что-то. Пицца ломиться или что-то. Вообще полная шопона. Ну. ну давай, в общем. Здесь кокосовый где-то там. Как раз по и сразу. Ну, я и сказал, как они там называют, Так я там жил ей тут, блядь, 8 лет. 8 <связывая> на Супер выдержанный. Две недели у меня на работе еще никогда не продерживался алкоголь. Пес две недели держали тут. Под лежит, пузыри, ну, по ну, пойду... пол, что под полоской лежит где-то пузырь, это какой-то только Около, что-то не так вечером пошло, блять, надо стакан ебать нахуй, все, валится, на Да валится Пробус-то работает, я мог бы его и все равно забрать, но я собрал эти яйца в мошонку и ждал ну, тебя В кулачке это лежал, а салон. есть выдержка, значит? И, и порох-проховница? -порох а, ну просто вот Ну нет, может одному бы и хватило 0,5-то чё тебе? Усишки попачкал бы так Ну 0,5 такой, да, наверное, попачкал бы Да, блин, 0,5 такой я бы еще без усов ходил Погоди, может вторая там Валерия какая-то В именах все равно, Я просто забываю у нас девчонки как вы зовут Сидишь? Да, да, да, ты с подписываешь просто эти Флешки идут уже, приедешь А, туда идешь, вот, ну, флешку Ну нечестно, подпахивай, да? Нет, если начнешь, большую карту, и нарисуешь, все здесь И начнешь эти, знаешь, и следующие такие, ниточки Ниточки, да, сюда потянул, там, где я тут заметил что там узлов Просто, ну я хуй, его знаете я думаю, думал летом так же уебать нахуй, заебали соседи. Просто заебал шум нахуй, просто захуели нет, так нахуй. Ну, ну так же это не поможет, это же нам все равно. Шум кажется все равно будет изолировано, тогда же не зло. Очень нам мало. Вот это вот очень мало глушит вот этого ребенка, у которого к приходит. Это Ну минимально. Может просто ребенок подростков? Ботенчику передал и это когда ешь гадаешь. Я хуй не знаю. Нет, реально это мало. акустику создает, да, а вот нет, там тогда нам уплотняться. То есть реально с ангиброки между ним ставить... Сколько нахуй там, блядь и так-то, честно, блядь, в комнате города тянула комната, она не больше, да. меньше можно даже. Ну, куда уж влезать да, точно больше? Меня не зовут лошадь. Ну как, гумай, типа, да? Естественно. Естественно. Мы с тобой даже не будем участвовать в этом теневом бизнесе. Глаз, Хорошо, там... мы... Я, я с... тебе смотри, я тебе что расскажу. Мы, знаешь, кого-то поставим, сколько спроса больше, меньше будет. Больше меньше <свят> <больше>. меньше? <свят> <свят> да. А, да, если конечно задаться больше, где-то больше где-то меньше. Ну тут добавили там, убавили, ну, такой персонаж нас стоит. Смотри, во главе этого всего, прям по всем этим документам проходит. Артем Сергеевич Зуев. он какой-нибудь. Он просто инвалид своей нерабочей группы. Него попробуй, да не попробую доебаться, а ему похуй. У меня почки не работают. Доктор подписал. Да? Доктор подписал. Понимаешь, это, с инвалидом просто меньше тебе приходят судебные приставы, не знаю, там СБУ, ну, не знаю, что они там с Б. Что-то брать. Остались они костыли, но я всего лишь вот тут подписал. Я думал, думал они сейчас доллар, 50 -50. Я думал, я я, я подписываюсь за долларскую почку, за пересадку, а тут кое на меня завод. Завод да просто нихуя. Я понял, как его использовать. Это легко, конечно. Естественно. Вот ты мне пригодился, Артем Сергеевич. Я, кстати, один наш с тобой общий знакомый. Гата спросил, а ты, ты что, прям реально отличишь 35 от 40? Я такой, 35 от 40. А что-то говоришь, что-то нет. Да нет, даже дело не в пожаре 35 же. Не вот не у этих, у сибитров есть 35, 38 есть 40. У них я отличу. Вот ну, 40 я отличу от 35. Вот именно вот, ну, грубо говоря, в слепой вот дегустации. Доброго. Нет, в слепой дегустации любого алкоголя я отличу 35 от 40. Вот, ну, вот такой перепад, плюс-минус 5, я отличу. А в, это, ну, в легком боле там, конечно, естественно, сложнее. Но здесь ничего сложного, ты, ну хрен знает, 35-40, там больше менее обжигает. Ну, конечно, какие-то компоненты, они... Блядь, если это, конечно, не сивушный спирт, нужно понимать, что... Блядь, нет, сивушный спирт, он... это просто с канистой разбавлено каким-то сиропом, здесь такая дрянь. Да. Там, может быть, да, он по факту может быть 20 градусов, но тебе ебанёт так, что ты подумаешь, что это все 70. Почему нет, почему нет? Если у нас так совпало, что поработали продуктивно, здесь э, замечательно, там совпадает... Не, не все, я тебе скажу Иван за всю э, свою деятельность по пищу заходят э, алкогольные напитки. Не все. Не все. Нужно ловить это сочетание. Нужно ловить баланс просто ну, да, себе. Да. Вот не всегда ты готов да. выжить все, что восстали. Да. Тоже не надо железный. Тем более, вот, и, кстати, вот это, казалось бы, гегемония вкусов, знаешь, вот типа как новогодний стол, вот эта вся херня. Ну вот все реальная херня. Вам, ты это, знаешь, для, как для патолога анатомов развлечения, от чего ты отравился, все, да, для горцентра. Да. Нам не надо этого добавить. Мы, мы сводим к минимуму Мы сводим к минимуму их работу. Мы, мы реально знаем. Снимаем в один день. Снимаем в один день. На следующий все здоровы. Да. Всем удалось. Если что, то у врачей есть как минимум уже подсказочка. Берете, просто вводите мой мертвый отпечаток пальца, прикладываете и понимаете, что могло бы быть стать этой причиной. Очень удобно. Обожаю снимать на телефон. И вообще, мне кажется, работа блогера, она благодарна. Ну, а то есть она помогает потом э, и этим католога-анатомам. Смотри, как раз смотри. Ну. Во всем свои плюсы видеть надо. Ну, смотри, плюс. Валяется у тебя тело дома. Обрисованное мел, Это плюс. А ты хочешь в округе незачем поспать не можешь, сука, думаешь, что, за, блядь, мешок из валяй, соблюдая, сказал. Мы а, ну, скоро заберем сейчас этого дня. Использует. Экспертная супер нужно приехать. А, а как это связано с блогерством? Ну, ты ведешь себя уже сдох просто тут? Да, а, да? да бывает загад. Всякое бывает. Вся, всякое бывает. Ну до какой степени всякое бывает? Не, не знаю, ну, вот ты крутишься в рулетку, ждешь этих патологоанатомы. В чат рулетки и патологоанатомов? Нет, ну пока не едут на фасад. Обедительно с кем это Просто чат рулетка и патологоанатома. Что черто бери, ты такой несешь? Они в, пути. А, они в пути. А ты, чтобы не скучать его, пока рулетку начали встать. Так, так, так по-моему, по дело этот. Как же вот ну, арестовали? Да, помните, по помните? Напишите в комментариях, как его был этот. Ну, свою бабу прямом по эфире, получил, что там обливал холодной водой. Как этого блогера зовут? Это, с ним Мелстро... да, не, бедокурс бедокурс снимался. Да. Ну, короче, имя мне. Вообще имя не помню, Короче, она ее отписывал, выгнал на улицу, убил холодной водой, ему за это скидывали донаты, и в итоге он приехал, за, за затащил ее в комнату, короче, мерзкая история, Ну факт, ебаный лох, лучше бы такой сдох, честно, ну, таким ебаном я хожусь вообще. Так, скорее всего, предыдущие несовершенные высказывания я вырежу, а? поэтому давайте ка ну, вот. когда мы снимали хлебное и вот это вот, когда мы хуй помни, как снимали вот мы это не вот, не снимали, мы просто жрали на кухне, безбожно. Я не понял, откуда столько просмотров? Вот я вот это много вот вообще. Серега 80 раз пересмотрел, наверное. тыкал. этой хакаунтом. Переименовался, блядь. Тыкал, блядь. Вот это трэш, конечно. Там такое качество съемки говнина, блядь. А вот это вот ушел. А идея самая была затонула, блядь. Кого? Архангельской? Ахангельской не было идеи. Идея была у кари. Я тебе про то, что, блядь, как это все просто рассосалось нахуй в итоге между людьми. Просто, блядь, ловичинка и все. Была идея у Кари, когда мы вот блюдо потратили. Помнишь блюдо этой индийской кухни блюдо кари. Кстати, оно проклятое. Прикинь. Так, нальем. Чем же? А чем же оно хороша? Смотри, мы тогда с ним сделали красиво. Мы тогда с ним сделали красиво. Э, очень долго и интересно, но красиво. А, так у нас же сейчас должно быть купажировано. А, ну сейчас добьем, да? Блин, давай сначала так, наверное. А, там. Еще есть вероятность того, что мы как бы не спались раньше. Так, присутствует, да. Так вот, и мы с ним. Тогда вот эти все репетиции, подгоны, пробы, варианты и извращения его в эти воздействия, они в... Ложки, ну, там, Нет, л... эти вилки были уже не-не-не Уже это... были поломаны. У уже, да. Я кстати не помню. Былесом кто да да да Не удивлял больше. Интересно, а тот своими мощными сисями может и ныть, блядь. И они прилипают, прилипают, знаешь. Это не ко мне, не знаю вопрос такой. Не могу дать ответ. А тут как-то доебался. Мы едем с работы с Валидом. Они же в одном доме, да? да да это. Мы с Фаридом что-то тормознули. у Алика. За колбасой, я за сигаретами. И тут хуяк, блядь о, я имел тебе идею, подкатывает просто Фарид и начинает садиться на уши, я сейчас тебе поеду, расскажу Я говорю, бля, Фарид, я может дальше дойду, да нет, что один довезу, пошли И тот просто ему сидит всю дорогу, как мне Фарид потом рассказывает, он его увез в старую ладогу, разогнал ему какую-то тему, что здесь типа построить, блядь, прям хуй знает, ну, это, стадион, это, грубо говоря, грубо говоря, там все шло Да, и Фарид ему сразу спрашивал, зачем, блядь ты говоришь, меня угаси только Ты говорит, меня угаси только кофе за 50 рублей, ну, я, я тебе буду должен. Или там поехали тебе в гараж, у тебя там есть, ну, а я тебе там покажу такое место, там ура. И, короче, Фарид такой, блядь. Все наху, и все, и пиздец. Вот такой говорит, я не знаю, как от него избавиться. Ты хоть через два дома от него живешь, и его не так близко знаешь, но он ходит вокруг моей машины, знаешь, как будто обоссал, как будто обоссал ее, знаешь, это, и все, блядь. Я такой, ну, блядь, ну, такое, блядь. Что и, это такое вопрос? Ну что, судить его? никто не против. Все же мы люди, все мы люди, все мы разные. Это начало тоста. И здоровья вам и вашим. Все мы разные, согласен. Не надо просто никого заебывать. Действительно. Это простая причина. Встречаемся раз два года с Иваном. Сейчас Никто никого не душит нахуй. Всем заеб сам. Заебись. Да не так быстро крути! не так быстро! Не успеваю, кофе это же. Бля, не хочу. Петь проверить сидит нахуй. А когда не то так быстро, то! Жать не успеваю. Я, я, я помню те времена, когда мы пробовали там что-то творили, мои эти, ручная какая-то, ручная как она, мясорубкой. Правильное слово. Пробовали, пробовали вот это правильное слово. А и, и фрукты нам давили? Да, и фрукты давили. Ну, какой вы давили фруктов последний? Тряш, тряш угадали. Мы говорим сейчас. Тяжело же все кошакули. Да, да, да, да, да, да, это легче. Я просто помню, что мы еще и прям реальные места через нее пытались. Мы неправильно собрали. Я сейчас тебя научу. Ой, ну, Ой блядь, тут тоже неправильно, блядь, такой поезд просто. Крутило никуда. Это все, дамы и господа? Смотрите на уз. Ну, а вот на уз, В любой да, старой технике есть инструкция. Ага. Читайте сначала, ее, потом работаете уже как люди. А то шнек это вам не только э, отрубленные пальцы. Да, а еще и завуалированное оскорбление. На самом деле наоборот, ну, ты понял. переставите нам сами, не? Да. Ну, фотоаппарат, бадушницу уже я продал. Видишь? А, добрила? Я ей так и не рассказал. А, так, а ты же не купил ее, нет? Нет, я, нет, в смысле, продажу-то я, я у нее по сроку купил, потом так ошмарил, потом мы встретились, спустя сколько, сколько времени в это? В Волхе? А, -а, -а. далеко не ехал. Я думал, что я выжил сильно, она там, вроде, съебавшись, там что-то появилась, такое страница в Контакте, там Санкт-Петербург, теперь такое-то место работы. А, Ебать, ты все-таки больше привязан к этому, к Волхову и району. Там колчановский чувак какой-то у него, здесь это... Ну короче, не суть, короче. Не важно, да. да. Вот, это. Короче, в и в этой фамилии встретил ее. Я говорю, о, даша, привет. привет, как дела? Я, говорю, я себе что-то я. А голодала, что ли? На а тебя таким не Нет, -не, не, а? ну, ты, не, ну, ты, ты, ты переигрываешь, нет. Ты знаешь, что После некоторые думают, что после такого, знаешь, в это, у меня колоссины. Она такая, ну, типа, что время прошло, вот ну. Все забыли же, ну. Да, это да, да. без сколько, каждый день передать новые руки, ну. Пожалый хорошо. Да. А в этом, а в контакте, где, ее отмечаю, чувствую, а где, а где Вконтакте я ее отмечаю. Где я ее отмечаю, у нее стоит ограничение. То есть она этого не видит. А то, что я там, для тех, кто другие видят, уже выставил таким-то образом, это уже другая история. Вот. Так вот, ну привет, где дело, там, Чукок. Я говорю, да вот хрен его знает. Мне сказали, что у особьев дешевая фамилия. Фамилии, понял, да? В фокусе. Вот, пошел там, что-то помилил, блять В это пришел, в это купил. Наказ кинул или Нет, я говорю, я говорю, купи мне эти магазины. За все мои предыдущие переживания на тебе, да. Нет, в это. Я говорю, а это, в в чеке будет это? номер телефона. Нет, твоя фамилия. Она говорит, нет, у нас чек только электронный. Нет, я говорю, ну заебись. А как я за Я говорю, а как я смогу тогда подтвердить своим подругам из косметики, что в этом мы с тобой виделись? Я же хочу похвастаться, что у нас типа это все типа э, ровно, без претензий. Так они а что меня спросят? Я пришел в этот же день. Всем был, похуй. Пришел в этот же день магнит кошти. Всем похуй вообще да до нее. Всем пора. До, до, до нее вообще просто. как всегда похуй. в другом магазине, всем похуй. Просто, просто, нет, да. просто, просто есть люди. Вот я. Там это половина просто... работа, ты должен понимать, это просто сколько нет? не сидишь, вот там пацаны, один ушел там пацаны, текущий, один ушел, столько пришел, один ушел. Нет, шел. А, есть люди, есть люди, которые будут. Ну, вот, да, да, я проект. А вот такой, я говорю, одной, я, я причем, знаешь, зато за что понял. Я говорю, такой, о, прикинь, Марина, смотри, я прям сразу же с автобуса, с Волхова зашел, говорю, Марине, я вот это. Я говорю, что такое наряды в жилетке? Я такой, ну, да день душа, я все. не не не Я говорю, ну в этом. Везде Я Говорю, день такой. Я сначала Сарика забрал, а, в это, ну, заказ, надел и такой поехал по делам Волхов. Вот, а потом встретил Дашу и говорю, она мне вот ботинки продала. Говорю, как-то так совпало, она такая, и я говорю, ну привет вам передавала всем. Она такая, ну а да, вот типа, ну ладно, бабский говорит, типа, баб. Я такой, хуйня, через буквально через два часа захожу, следующей ее коллеге говорю, прикинь, Даша передавала вам привет, вот сегодня, покупал ботинки, вот там чуть ли не чек поставил. Она такая говорит, да, да насрать, всем плохо вообще. Она такая, а, такая, а, ну нифига, а я ее видел в каком-то другом магазине в этом же кубусе. Я такой, а, да, то есть ну да, просто они именно ее, именно так расценили. Вот если уйдет условное, если уйдет из коллектива условная э, ну пусть будет директриса, на не, или пусть ну, это Сиговская или вот ну, Марина, те кто уже ты взрослые бабы, которые нас убивают, ну вот которые как бы да, но они прониклись, которые как бы работают, да, костяк основной, да, затея, за кто то закрепится, напоминание. Вот если условно, не знаю, ты, ты их не сильно да, никакого именно не знаю вообще назвать а, ну вот как у вас на работе наверху, я как магнит косметик сидай, я вообще бабы, а, -а, -а. я сегодня пришел а ты ушел. Ну вот там что-то, вот, в общем это... А, оказывается... Она говорит, если что, так вот это, Даша мне говорит, если что, они мне напишут. И как я выяснил, я предполагал это вот, изначально. Вечером уже напишут, конечно, обязательно. Егор зашел, он сказал, что ты так что друзья. Она вот это что ли предполагала? Я такой... Как же здорово, давайте ей напишем вместе. Да, Егор зашел, твой бывший лучший друг, маньяк. а Пойду, и пойду, и пойду. И кстати, когда то растем, спину, по Вернемся к нашим зрителям. А, а вы все здесь? Это наконец-то не прямой ебать эфир, но надо им что-то сказать. Я не помню. Мы поэтому закончили. Вам по всему закончили. <как> Дорогие наши, мы опять сливка, а потом уже купаж. Да, только это на самом деле не сливка, это сейчас самогон полнаден. Это сливка. Ага. Это сливка. Красавчик. Именно за это я тебя. Ну и хули вы смотрите. Да, да, да. Показывай. Весело, показывай. Весело, да? Показывайте! Показывай. Весело вам, да? Показывайте что-нибудь! Весело вам, да! Смешите хули! Показывайте еще нибудь в комментариях хотя бы там, не знаю. У меня, короче, есть график какой-то. Э, Во-первых, э, сибиторы не должны э, мешаться со, с, э, ну, подряд идти и э, раз в две недели алкоблок. Н не чаще. То есть между алкоблоками должна быть какая-то другая э, тематика. По субботам. То есть условно, если.. А -а. И ваш макароны каждую субботу. Же ну, что такое видос постухую пойми. Там чудес. Там чудес, вот такой там. <гО000> Просто неитрем всем кажется, что нужна помощь оператора. Вот, ну... Вот это да, все по госпрограмме, все бесплатно. Ну, как он, блядь, на 45-й год уже исключил? Унилингвистический институт? Наверное, заканчивается. <гО000> Отлично. <смотрите. гО000> блядь, нам с тобой, блядь... Непонятия этого надо. Мы еще до реки дотупаем, пожалуй, пока. какой там... Я не знаю, но <гуж pointed out." гуры> <гуры> это да. Это науки, блядь. Это у нас келье уже посмотрели. Это, пиздец, блядь. Я, блядь... Нужно на такие кнопки жить. Там бояться сало. там хуя себе. Отработать надо, хорошо. Пиздец пять. Ниточки, если к себе дёрнуть, подернуть, нахуй. Тут кто-то, от того, что на него кто-то где-то отреагировал, вся таблетки начинает течь, а тут оказывается. Нет же пеленки. Ты скажешь, ребятам, кто там потек? На пеленку такой, в камеру нахуй. На утре есть псина. Почему я отправить меня в больницу на анализы на нашей больнице? Почему я должен ехать в Лохов нахуй, сдавать все анализы там нахуй в больнице ребят? Когда, блядь, там дай бог нахуй. В лучшем случае ты два врача пройдешь за день. В лучшем случае, Ну, блин, ты не сможешь быстрее. Поболсной вот там, или межрайонный нахуй. О, я, я смогу. Если это ксиво почетного дома, который делает проходит. Так, ну что, чё... <соспорядок> давай мешай будем сейчас экспериментировать. То ли не помню, сентябрь или октябрь, я не знаю, знаешь ли, ну, знакомый, то с Анибану, ну вот который Банас, который э, в этом 16-м доме там, ну, это, ну, сидевший такой якунца. Ну, там с этой, с Венкой э, жил там, и как же ее? Короче, не суть. <соспорядок> Он попросил его с целью помочь под я собрался же этот Кусок дивана выкинуть, я придумал схему. Кусок дивана выкидываю, вот на, на котором. Вот. И на него Галина скидывает, он вот, соседка, сверху, корчи. Вот я уже забыл, к чему я это рассказываю. Не знаю. А, к тому, а к тому, что э, чужие, чужие харчи не блюют или что-то такое. Не знаю. Короче, что галина, короче за полторы минуты, блять, пока он стоял у меня под подъездом, она на него скинула, блять, харчей, наш к среднем веку. Вот этот отношение надея, да? Это пиздец. В сериозном мире живем нахуй. Галина, вот. Есть же туалет, блядь. Есть урна. Мусор, который ты его каждый день. Пакеты на. И похупа наебинит, блядь. Он следует, что у тебя, говорят за соседи такие. Блядь, да, ружья купите просто. Куда ты заебал? У меня есть в этом момент. Гоубицу слушал. У меня есть момент. У меня есть момент вырезанный. Короче, я сижу, снимаю алкообзор. Я не помню. По-моему, тогда все-таки я сижу ближе к окну. Ну, типа, типа за компом. Микрофон как-то так настроен. Ну, то есть он при мне. И она сидит во время то ли 0.40, то ли 23.40, что такое, дает кому-то, не пойми, что, я сейчас на вас милицию вызову. И у меня это все попадает в звук. И я такой, на момент выдержанный, вы что, менты охуевшие, блядь, хули вы их не прессуете, не там нет никаких ментов ее, блядь. В целом, женщина неплохая, но она просто немножко, наверное, устала от одиночества. Нет, брат, она по жизни такая, гульмая. Я знаю, я просто смотрю их соседей сверху. я с Любкой общаюсь, это, с дочерью. Я она, говорит, блядь, даже детей не оставишь нахуй. Даже отдохнуть на выходные даже не дают, то просто, блядь, через два часа уже. Заберите нахуй своих спиногрызов, ебаных нахуй. Что это за мать, нахуй, которая, блядь, детям относится, блядь, к хузинку? К чему-то, блядь. Ну, в смысле, бабка. Бабка, вот она, уже с ним бабка, а -а -а. нахуй. Ну так, что, блядь, блядь, они молодые, они постарше нас лет на 5 нахуй. Че, блядь, тоже для своих потребы есть, нахуй. Тоже отдохнуть, а чего матери не дать, мне нахуй, блядь. Денег не посидеть и что ли, блядь. Так, блядь. Нахуй пошли, и что и два часа уже все, блядь, подернут нахуй. Загрязнет своих детей, нахуй, они мне здесь не нужны, блядь. Наша эта, э -э, слышимость. Слушай, может сильная, она там у нее там какие-то мужики, блин, там, периодически бывают. Мне, мне какой-то момент показался, я, я, я могу ошибаться. А -а -а. Что ей походу разводят на хату, какие-то, блядь, а -а -а аферисты. По Честно. Я, мне, мне кажется, лучше пусть они разводят, чем когда я пол дивана раскидываю, а вот тот чувак, который, знаешь, это, решил мне чуть-чуть помочь, с учетом того, у Иванеса была травма. Иванес, ну, вот, у нее травма какая-то, он говорит, я максимум приезжать чуть-чуть могу, у меня вот здесь травма. Я такой, блядь, мне главное, чтобы ты подстраховал, когда я, ну, чтобы я не разъебал свой балкон. Ты... Я вытащу вот этот кусок дивана. Ты понял, да, вот эту скинку мою? Что вот. я выкинул? Она слишком облезла. Да, да. Ну, Так и скажешь. Вот, и он это. Он такой, пока стоял, две минуты, пока я обходил, подъезду. У него просто вид по моему, такой ну, охуе, блядь. Он такой, я, так... ее, блядь. я такой, ну, блядь, ну, я пошла, е Ну вот такая делась и пошла, бака, ну что ты, мне бежбалки-то? Все, жду. Хочу идти, хочу не идти. Стала, пошла, я бы народ, хочу, не хочу. Что-то стало, я вопрос, куда вот ты ее должен говорить, бобу нахуй. Ой, да приди, конечно, я бы лоб. У нас тут, блядь, миксология, блядь. Я не ты... сказал, что мы уже, блядь, выжим, все пока она идет. Ну? А тогда у нас есть еще минус 40. Напорно. Так, пофиг, а мы начнем, остановились. А мы, мы закончили, в общем, опросы с зрителями. Мы сделали купажир. Точно? Можем повторить. Давай. Я не знаю, что ты навел первого. Но ну, здесь я чисто этот. Давай сливо сюда. Снимай, да. сливу нужно. Переснимем. Хочу а с ним это пересниметь. Ну, ну как бы это. Дорогой подписчик. Не перематывай, смотри всего от начала до конца. Да. Монтажор все вылежит. Сука. Никогда не купи все монтажом. Потому что что? Что? Лишний рот, нахуй. Действительно. Он должен быть достойный. Так. Нам в целом нужно закончить, поэтому. А мы уже, по-моему, до хуйня Мы же это сделали какой-то. В этой хуйне. А, во, все мы. мы разобрались. Разобрались. В этой хуйне мы разобрались. Альша Артушкин, с этой хуйней мы разобрались оперативно. Все? Димон? Поставляйте дальше. Да. Желание обещанных град Будем экспериментировать. А? Дальше. Трезвость это не порог. Это, это, это, образ, это образ жизни. Поэтому. Мы ну, иногда выпить можно. Да. Давай выпьем. Опять мишень, да, усвоили? Да, это самое. Купажец. А, по-моему, а, это, по-моему, еще когда вот, ну, сейчас в леске общались. Говорит, ну, вы же а, взрослее меня. И потом, потом я этот как стб, уже, то есть уже почти неделя прошла, там 45-7 дней. Да, я Поддерживаю. Ты... ты же все равно общаешься со мной. Мы же... Я же вижу, что твой интеллект выше, чем ты. Я не знал, тогда ее возраста реально. Я любимая поговорка, вот когда дорастешь до мошлетного, тогда и будешь он испорить нахуй. Вот. Потому что у меня всегда папуль моложе. Вот, да. И она постоянно она растет, растет. Но до моего возраста я не растет, я тоже расту. Сука, рот свой закрой, запах. Там мужик говорит. Там фишка такая, что это и школьный лет понятно. Сука по ногам будет. Молчу. Так панацея пошла. Короче, э, фишка такая, что эти э... блогеры сговорились против алкоблогинга. А мы, мы смогу наказываются допили, да? хорошо, что да. Вот так на винце только Как подраматизируем немножко сейчас. Драматизирую. Короче, я не знаю. Вот Нихуя себе. Вот еще не за Егор, ну честно, ну, блядь. Может глубоко действительно, блядь, чистые намерения, приоритеты такие ровные напа. А ты вот даю просто не доверять никому нахуй, и вот тогда куда тебя отталкиваешь, я сам может быть нахуй, по этому поводу. Ты... Ну и доверять не стоит тоже, мне Каждая бабь меня. Баба еще та из меня, нахуй. Надо, блядь, тоже, блядь, блядь, блядь, блядь, пощупать, понять, Твое не твое, блядь. Я, я тебе про что и говорю. Эй, Я до вчерашнего дня в этом, что общение в четвертке, что эти вот сам звонки, видел ее, ну вот, грубо говоря, по поясу, смотри, 180 метров. Вот. Вчера ночью я ее прогубил. Вот я заходил в ВКонтакте и смотрел, ну, там есть там что-то ну, полторашний размер. Я такой понимаю. Я ну, то есть я понимаю, что это вот, ну, она меня не обманула. Потому что я, когда в чат плетки, я говорю, у, у женщин не принято спрашивать о возрасте, сколько ты весишь. Она говорит 56. Я посмотрел, какую то лет... Я сложил на и учился, сколько лет. Я нашел ее в контакте, ее родственников. У него сама страница закрыта, и как бы она мне не соврала, я тебя в контакте не сижу, поэтому дам тебе вот сам. Я такой. Ну, хули после этих, блядь, двух дней подряд пива бедрами, блядь. Не передал на человечестве, что потузвел. И такой свой, ну, блядь. Она не ни, ни слова. Кроме а тех... смысл Вот именно. Значит, мне не, не все так хорошо в жизни, нахуй, просто на чай в это. Она крутится, как можно, как карусель нахуй. Подвернулся ты, почему, блядь, если ты, блядь, хороший парень, нахуй так общайся с ней. Такая так, хули, общайся, я, это, это. У меня, прикинь, такого не было. Она, она, она общается так, что такой вот, вот просто момент э, Среда, среда вот этой недели поступила среда Да, до этого какая-то э, переписка Что-то в WhatsApp пишем это такой Я там что-то написал, она такая Хуяк, через полчаса Как, вот такой палкой, блядь, просто роваешь бобы ха Бубы! бобы, бобы блядь у тебя не дохуя, Австрия, блядь Поверь Ну, как бы, Она хотя бы похожа на елку Вот, и хуяк, прикинь, эти Какую-то тему там что-то обсуждали, ходят как звонок. WhatsApp, звонок такой. Я не знаю, как так получилось. Почему? Ой, И, милый, дорогой, ну, ну где же ты? Почему говорит, а, со мной? У меня вопрос по предыдущему тобой сообщению. Я хочу задать его тебе лично. Вот, ну, немножко с другими словами, но вот так. Неважно, понял. Да, я такой. А я сижу 14.40 14. с чем-то там. Ну, ну, времени жу.. Ебал, ресницы даже тут, нахуй. Да как ты это делаешь, блядь? Да как я А дел... ты же Режал снайпер сквозь. А, ты снайпером служил уже, да? Да, было дело. И.. Говорит это, а, как, как это, говорит, вот есть вопрос, вот раз ты там тогда сказал так, а вот, может быть, ты все-таки не давай так? Давай, не конкретно. Я такой, а, время 14.45, там похуй какой вопрос, я просто такой, сижу, жру мне на работу, выходи через 40 минут, там, или через полчаса, там, что такое, ну, во вторую смену. Она знает, что во вторую смену, я сижу, такой, жру. Я говорю, мне воспитание не позволяет беседовать во время разговора. Во время приема пищи. Да, да, во время приема пищи поэтому ничего вопрос а, а вот, вот, вот так вот ты спросил я ответил тогда я вот тебе уточнил поэтому ну, я продолжу чтобы не было грубо кушать, собираться на работу вот это у меня 40 минут прихожу с работы не взял тогда на работу телефон прихожу с работы СМС извини пожалуйста больше не буду тебе звонить чтобы тебя не отвлекать я такой разобеседовал не не не не нет я такой у меня первое впечатление это первая баба которая извинилась за то что, что не совершала вот просто я такой ну мне ахуй да брат нет это не так это да. так Сейчас я посуду. Да. Загреби мысль, у меня просто я сейчас. У меня просто нахуй у меня тоже были такие ситуации нахуй. А, Это а... баба играет на свою сторону, ты знаешь, на свое поле перетягивает нахуй. А, я понял, Да, да, да. То есть как, блядь, а ты, ты, ты, ты такой охуенный, занятой, е... а я для тебя что нахуй?